это Дима. Он учит английский язык в школе и ходит к репетитору. Но заучивать слова и правила ему неинтересно и скучно. Учительница Димы узнала от своей коллеги о сервисе мотивированного изучения иностранных языков о brain Teacher. Она зарегистрировалась сама и поделилась своей ссылкой с Димой. Теперь Дима не может отвлечься от увлекательных уроков английского в игровой форме. В конце каждого урока Дима соревнуется с роботом на скорость и правильность выполнения заданий. А за каждое успешное прохождение урока получает Монеты, за которые покупать себе игрушки в разделе Наш магазин. За короткий период обучения в Obrain Teacher Дима сделал потрясающие успехи, а его мама рекомендует сервис всем своим знакомым. Хотите, чтобы ваш ребенок с интересом учил иностранные языки? Регистрируйтесь на сайте Obrain Teacher прямо сейчас и получите три первых урока в подарок. OBRAIN Teacher. Интересно в учении? Легко в общении.